И сегодня еще один вопрос от нашей подписчицы Светланы. Если я хочу только раз-два участвовать в торгах, нашла то, что мне нужно по самой низкой цене, то как быть? Все равно везде регистрироваться, покупать подпись или еще есть варианты. Отвечаем на вопрос. Если хотите пару раз поучаствовать для себя, то для начала найдите такое имущество бесплатно. Затем, когда вы уже найдете то, что хотите, сходите на осмотр и примите решение участвовать в торгах или нет. После этого уже под конкретную площадку подберите нужный ключ. Если вы не хотите приобретать ключ, то обратитесь к человеку или компании, которые этим занимаются. Возможно, это будет ваш друг, работающий на торгах. Тогда они сделают все со своими ключами. Как правило, за это берутся деньги.